Очередное лицо Путина, доверенное лицо Путина, некая Мария Юденич, была поймана с поличным на интересной фразе о том, что, дескать, сильно много хотите из бюджета, а вы в этот бюджет что-нибудь вложили, чтобы потом оттуда брать. Как только эта фраза попала в интернет, она тут же стала говорить, что фразу исказили. Точно так же, как депутат Гензия, которая с высокой трибуны пожаловалась о том, что 300 тысяч рублей зарплаты очень мало, на жизнь не хватает. Также и Юдинич. Но я хочу обратить ваше внимание даже не на то, что очередная дура проговаривается, а на реакцию людей. Никто не стал молчать, как прежде, как, например, с Гладских. Когда она сидит и 20 человеком внушает какую-то ересь, но никто не смеет открыть рот. А сейчас, тут же, на ее высказывания люди начинают возмущенно реагировать. Ребят, вы так легко говорите, а давайте из бюджета возьмем столько, а давайте из бюджета возьмем столько, а вы вот этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать. <соцентрический культуры> Это говорит о том, что люди уже меньше боятся последствий, в том числе осознание того, что происходит, приходит все больше и больше, и все меньше возможностей у этих уродов будет не только общение с народом, но и они начнут в конце концов фильтровать свою речь и себя контролировать. Иначе недалеко время, когда их начнут забрасывать тухлыми яйцами или помидорами. Кстати, на встречу с депутатами, какими бы они ни были, не мешало бы приходить с запасом какого-нибудь испорченного продукта. Ну, просто потому, что оборзели они без меры, возомнили себя вершителями судеб. Не хватает денежных средств, да, но надо вспомнить о том, как мы же все россияне, русские люди, мы прошли и голод, и холод, и все, что такое не прошли. Надо просто задуматься о собственном здоровье, стать поменьше, питаться, например. Целый комплекс мер для того, чтобы как-то помочь нашему населению справиться с этой ситуацией, пережить это тяжелое время. Понятно, что придет весна, значит, пойдет крапива, там пойдет, будет легче, но до весны надо дожить... Сами себе назначили головокружительные зарплаты, продолжают паразитировать в буквальном смысле, насмехаясь над этим несчастным народом. Вот, вот, вот, вот, при, вот. Таком, э, при таких деньгах нельзя питаться здоровым. Голод... Лечебное голодание да, можно, лечебное можно, лечебное. можно осуществлять. Но Дальше саратовская Мария Антуанетта порекомендовала, если нет денег на мясо, можно есть курицу. Она дешевая и посоветовала всем морковь и картофан. Я 20 ну, следует... лет, у нее мясо. Для, а вас, дороже, для вас все еще дороже. Для вас все еще дороже. Абсолютно нет. Тем более, если использовать сезонные наши овощи, фрукты, яблоки, почему сейчас, а, зимой? а сейчас вообще роскошь. Вы же на готов... макарошки да. стоят всегда одинаково. На, на, на, макарошках, на макарошках мы в больнице через несколько лет. очень дешево. Ну и при грядущий 40-дневный пост не забыла напомнить. Посты, если следовать логике чиновницы, вообще выручают. Можно тратить минимум на питание, а польза не только для тела, но и для души. Прожиточный минимум, он на то и минимум. Он рассматривается на короткое время. Но он, кран, он не должен человека времени. в больницу отправить. Да не отправит он. Юрьевна, давайте человек? так. Нет, я тест. Давайте нет. так, нет. А так а, Наталья Юрьевна, А то я... вообще есть 40 дней поста, и все только становятся здоровее. У депутата, можно сказать, не осталось выбора, как предложить чиновнице не отказываться от своих слов и перейти на предложенную ею диету ⁇ макарошки с кефиром, хотя бы на месяц. Но жить, как живут примерно 2 миллиона человек в России, то есть на прожиточный минимум, Соколова отказалась не по сеньке шапкам. Пока Я, вы думаю, согласны... Достаточно на него. Но боюсь, что статус министра мне это не позволит. Эта ситуация ненормальна. В конце концов, люди должны требовать... Безоговорочной отмены депутатской зарплаты. Никакой неприкосновенности. Эти люди работают против народа. Это не слуги народа, это его паразиты. Как клопы, высасывающие кровь. Сколько у вас зарплата? Моя зарплата да. как депутата государства да. дома составляет 320 тысяч вот, рублей. 320! А Если вот, вот сейчас выйдете, да, вот пошлите по улице, да, и послушайте людей. Конечно. Зачем вы нам вот, вот лекции читаете, ничего,